кричала метель и забыла в вьюга Это пуля шальная, друг выбрала друга Мы дружили давно и не раз попадали Друг за друга всегда Мы стеною стояли Он с простреленной грудью на последнем дыхании Протянул мне руку и, теряя сознание Прошептал леденеющими губами Не рассказывай только, пожалуйста, маме Погасли все звезды И стихла ненасея Как призрачно ты Материнское счастье Ждала и мечтала И Богу молилась Но сыну судьба Булей сердце вломилась Я кричал устойчиво. Помни, что пережили, на старуху с косой Часто просто ложили, а она стерегла и обиду таила А теперь вот нашла, нам двоим отомстила Я ему не давал уходить, то напрасно И увидел, как снег вдруг становится красным Он почти не дышал, он просил лишь глазами Не рассказывай только, пожалуйста, маме Показали все звезды и стихла ненасе, Как призрачно ты, материнское счастье. Ждала и мечтала, и Бог молилась, Но сыну судьба, Боль в сердце вломилась. Я живу за него, но за что так бывает? Почему иногда смерть друзей выбирает И терзает вопросами Сердце порою может просто ошиблась Старуха с косой Он уже не вернется, и я это знаю Только сердце опять и опять вспоминает Грасный снег и как ночь разрывают словами, не рассказывай только Нихла не на как призрачно ты, Материнское счастье, Жаждала и мечтала, И Богу молилась, Но сыну судьбы Уле сердце вломилось, Покасли все слезки. Ты Материнское счастье Ждала и мечтала И Богу молилась Но сыну судьба